Киноматериал называется «Как играть с арбалетом». Я немножко поторопился и, по сути, в прошлый материал про топ оружий для улучшения скилла нужно было засовывать арбалет. Но тут фишка прикол в том, что материал к выпуску я готовлю не один день. Поэтому исправляем данную ситуацию и начинаем. Здарова мужские мужчины, данная киношка посвящается всем Робин Гудам и прочим любителям экзотического оружия. Я если честно не знаю, как выстроить изложение данной темы, с одной стороны можно устроить циферный замес, но думаю некоторым зрителям и так хватает домашки. Поэтому давайте сегодня все сделаем по лайту и без лишних перегрузов, коснемся только самых важных вещей. Для начала залетим на киноканал Керли, на в котором можно найти умопомрачительные фраг мувики. Прикольные приколдесы, лайфхаки, да и сборки ультранагибательные можно заценить. Прямо сейчас Керли подготовил для тебя подгончик в виде охренительного фраг мувика, в котором будет конкурс с крутыми подарками. Обязательно, когда смотришь материал, переходи к данному кинотворцу. Чекай красоту, кайфуй и побеждай! Ссылочка в описании. Арбалет. Этот оружейный прикол появился где-то в 4-5 веке, тогда это был имбаган, чтобы ходить на драконов и вурдалаков. В нашем же киберпространстве он имеет 4 вариации боезапаса и с них мы начнем наш замес. Первое, что нужно знать про самострел в колде, это то, что на каждом отдельно взятом боезапасе урон nope. сохраняется до 53 метров. Может он сохраняется и на большей дистанции, это я не чекал. но Урон статичный. Итак, у нас есть обычные дефолтные стрелы, стрелы с термитами, с греной липучкой и с газовой гранатой. Для начала давайте взглянем на сухой урон непосредственно от стрел. Дополнительные эффекты взрыва и термита чекнем позже. Сейчас спокойно посмотрите на все изменения урона и ответьте на вопрос, что же здесь бросается в глаза больше всего. Самый слабый урон от стрел, подчеркиваю это слово отстрел у взрывного боезапаса. За ним идет термитный, хотя мы помним, что у них есть дополнительный урон. На втором месте по урону обычные стрелы и лидирующую позицию забирают газовые стрелы, так как по одной зоне хитбокса в области живота они выигрывают дефолтный боезапас. Это нам нужно запомнить, мужики. А пока что вернемся к термитным и взрывным стрелкам. Стрелам. Если поговорить про стрелы и слепучие гранаты, то сразу же зреет вопрос. Можно ли усилить эффект от взрыва перком подрывник? Предлагаю без лишних демагогий это проверить. Смотрим. Данный мув работает с этим боезапасом, и действительно, перк подрывник повышает урон от взрыва. Без него при попадании в ногу соперника мы не заберем, а вот с перком уже сможем. После данного эксперимента зреет второй вопрос. Как реагирует активная защита на данный боезапас? И тут уже есть кое-какие особенности. Давайте на примере все вам разъясню. У нас есть стрела, и на ней есть липучая граната. Активная защита нейтрализует только гранату. То есть урон от стрелы по врагу пройдет. А вот взрыва не будет. Причем особенности на этом не заканчиваются. Все мы знаем, что если кидать бросалки мимо области с активной защитой, то она их будет отбивать. С арбалетом же все иначе. Активка сработает только если стрела со взрыва боезапасом упадет в непосредственной близости. Опять давайте на примере все расскажу. Допустим, есть вражеский челик, он вот тут, а тут стоит активка. Мы стреляем из арбалета со взрывушками и активка не отбивает нашу стрелу, так как сначала летит стрела, а только потом активируется липучая граната, поэтому активочки на это похрен. А вот если наш Гришка будет стоять непосредственно около активки, то картина немножечко изменится. По нему пройдет урон от Стрелы, а липучая граната будет нейтрализована активной защитой. Как-то так, надеюсь, вы немножко поняли, мужики. У термитного боезапаса нет подобных перков для буста урона, и поэтому при попадании в ноги соперник не откиснет. И за это данному боезапасу я ставлю минус. И самым жирнющим минусом я бы хотел наградить вообще все боезапасы за их количество стрел. По стандарту обычных стрел у нас будет 6, а термитных, газовых и взрывных всего по 3. Это самый настоящий кайф. Причем я не могу сказать, что данный боезапас какие-то имбовые, они больше тактические и фановые. По моему no. мнению, самая провальная вариация no. стрел это термитные. Урон, хрен что, количество такое же, так что скажем им всего хорошего. Комплект со взрывными стрелами уже поинтереснее, и по сути, если кто-то решится бустануть урон перком подрывник, то под этот перк еще можно взять будет обычный лук и какую-нибудь взрывушку, чтобы от подрывника был максимальный профит все. Время игры с данным боезапасом я лишь два раза одной стрелой двух противников рубанул и то по счастливому стечению обстоятельств. Важно понимать, что это не дополнительная гранатка, которая разорвет лицо противнику, если он будет пробегать мимо в шести метрах. Это всего лишь дополнительный эффект. К слову, очень прикольный. Только частенько у меня как получалось. Бежишь ты, значит, с арбалетом, попадаешь по противнику стрелой с липучкой и прячешься нахрен, чтобы этот противник тебе не добил так как гранате нужно время чтобы активироваться и взорваться это как вы понимаете минус взрывного да и термитного боезапаса. хотя по фанчику пердачки повзрывать можно чуть не забыл сказать вообще про самый важный прикол который есть на арбалете это скорость полета стрелы и баллистика. Данные боезапасы режут скорость стрелы и это логично, так как типа на них прикреплены всякие штучки и взрывные шипучки. Вернусь к одной из главных проблем арбалета, количество боезапаса. Вариантов его увеличения у нас не так много. Это перк стервятник, либо перк полный боезапас, либо же вообще перк мастер рукопашки. А лично я не стал брать перк стервятник, так как мое сердце занято перком кураж. После выстрела у арбалета достаточно долгая перезарядка, а все мы помним, что скорость персонажа при перезарядке падает. Перк Кураж помогает эту проблему избежать, и благодаря этому мы сохраняем свою подвижность и мобильность. Но опять же, такой прикол удобен мне, не факт, что он зайдет вам, мужики. У нас остаются перки, полный бойзапас и мастер рукопашки. Напомню, что перк мастер рукопашки случайным образом пополняет бойзапас при убийстве противника на ближней дистанции. Еще раз подчеркну фразу на Ближней дистанции. Короче, я его не стал брать, такой рандом мне ни к чему. Перк полный боезапас не так много подкидывает стрел, но хотя бы с этим уже можно что-то делать. Также, мужики, вы заметили, что я играю с каллиматором. Это чистой воды вкусовщина, и агитировать вас его снаряжать я не буду. Мне стандартный прицел не очень понравился, и поэтому я решил его заменить. Хоть арбалет и является второстепенным оружием, сейчас это самый лучший тренажер для прокачки аима, да и скиллухи в целом однозначно я поставил бы на первое место прошлого топа. Его лучше брать в паре с дробовиками или ппшками. Идеальнее конечно с дробовиками, ибо ситуацию с ппшками мы и так знаем. Также арбалет неплохо может выступить в роли наступательного аксессуара, если поставить стрелы с газовым боезапасом. Благодаря этому можно отсекать прицельную стрельбу по вам и по вашим союзникам. Взрывные стрелы это чистой воды фан и приколдес, а термитные юзлис. Арбалет я насобирал как-то вот так, и на данный момент меня в принципе все устраивает. Бешеный популярностью этот девайс пользоваться не будет, так как все-таки прямые ручки нужны. Для разнообразия и тренировочки АИМа идеальнее, варианта пока еще не придумали в колдушке. Особенно меня прикольнула здесь баллистика и фишки с упреждением. Короче говоря, к обдуманному использованию рекомендую. Только перед этим расставьте личные приоритеты и задачи, которым должен соответствовать арбалет, и в бой. Это было мое мнение насчет нового дополнительного оружия, и хотелось бы узнать твое видение данной приблуды. Черкани в комментариях, понравился тебе средневековый ган или же нет, и будешь ли ты с ним ходить на драконов и вордалаков. Да и кулакич не забудь шибануть по данным киноматериалам. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агненский. Bruh.